Але ему мало стало лего, Але его тяг пах вас. Хису кабажала, ботла ручи сугун худол хикузе, вакин низко ротлет лезе. У дио чиесу адапикре биег рокуне сол. хисит тяг к алхазе, бат евт евжо бирхана конкурсалда. Дал цирианг уязда, редакцией лады хобулхи қуачынук арау хитин ау қуадар жинца гуабураб нарочина, толях ты мог и куда он, Россия гует отцу, и ты на батерь, Бог Владимир хлебатан, мужчина букин бугудир ониш, мужчина букин бугудир ониш, куда он хлакашу, ай батам хизан, Бог Владимир хлебатан, кинь а нам го урхал, устал за а хрилл, бедцал, хагабегидур,